Ну, знаете, я на самом деле сама очень эмоциональный человек, да, и мне очень нравится, что он подвижный, когда доносит свою информацию, да, свой тренинг, он очень активный, да, и очень хорошо воспринимается информация. Ну, у нас бизнес страхования жизни, и на самом деле у нас очень продвинутый руководитель, да, директор наш, и очень приятно... Услышать мы это, потому что многие вещи, о которых он говорит, наш руководитель уже использует, да, то есть он намного вперед смотрит в будущее, да, и старается предусмотреть изменения, которые будут через несколько лет уже внедрять их сейчас. Вот, поэтому на самом деле то, что мы сейчас слышим, это подкрепление того, что мы работаем в правильной и нужной компании. Вот, и очень приятно, что наша компания дает возможность ходить на такие тренинги.